верхнего второго этажа после него у нас будет только монолитные парапеты и выход на кровлю через дом и уже у нас останутся работы только по заполнению стен из газобетона значит сейчас уже наступила зима ребята уже готовятся к зимнему бетонированию сейчас пойдем вовнутрь посмотрим как происходит процесс подготовки что необходимо для того чтобы залить перекрытие в зиму пошли смотреть нашего последнего посещения на объекте уже выполнена обратная отсыпка пазов со стороны склона уже сформирован нормальный выход с плиты покрытия на существующий откос выполнены стены пилоны и колонны второго этажа здесь в качестве несущего основание в доме лежит монолитный каркас есть у нас монолитные колонны пилоны, есть простенки между ними есть жесткие монолитные плиты межэтажные есть у нас плита перекрытия, которая под ногами, сейчас уже подготовлена к бетонированию плита покрытия выставлена опалубка подготовлен арматурный каркас завтра планируется укладка бетона в конструкцию также в доме у нас предусмотрен выход на будущую террасу, которая будет находиться на крыше, сейчас у нас есть только арматурные выпуска, в перспективе на них будет навязываться уже арматурный каркас, выставляться опалубка и под ним будет выход на крышу, то есть для того, чтобы подняться наверх дома не надо будет обходить по какой-то скользкой уличной тропинке, можно будет в теплом контуре подняться, сверху будет небольшая кукушечка и уже выйти на крышу и там уже э, наслаждаться видом, и, ну и в целом располагаться на этой террасе, в целом крыша планируется зеленая, то есть там будет газон он будет там плав плавно интегрирован э, в текущий рельеф и местность соответственно, э, большая Площадка получится плоская, порядка 300 метров квадратных, на которой можно будет комфортно проводить время. Сейчас у нас уже на дворе декабрь, на улице отрицательной температуры, идут снег. Соответственно, для того, чтобы э, проводить монолитные работы в этот период, необходимо проводить мероприятия по зимнему бетонированию. Сейчас ребята будут заниматься подготовкой к процессу укладки бетона все проемы которые мы сейчас видим открыты будем затягивать тентами прогревать пушками для того чтобы здесь у нас была положительная температура сверху также будет устраиваться тепляк то есть создастся такой купол в котором будет постоянно поддерживаться положительная температура при помощи дизельных пужек. И в такой среде бетон сможет набирать прочность до момента набора критического показателя, при котором прогрев можно уже будет выключать. Пошли поднимемся наверх, посмотрим на вид с, с террасы и как сейчас выглядит перекрытие перед бетонированием. Ну что, мы поднялись на плиту покрытия, наконец-то мы можем уже с самого дома увидеть отметку, в которую мы попадаем с крыши будущего дома. Также на плите перекрытия после бетонирования планируется еще устраиваться пирог Покрытие будет слой утеплителя, сверху будет дренирующий слой, потом будет газонная трава, сверху газон, пирог. Покрытие будет примерно 500-600 миллиметров И уже с этой отметки будет плавный выход на существующий рельеф Что из себя представляет наша плита покрытия Которую мы планируем бетонировать Это прямоугольник По периметру есть выпуска под будущие парапеты Вот эти вот Вещи. Есть а, парапеты, значит, у нас по контуру будущей лестницы, есть а, парапеты по контуру всей плиты для того, чтобы а, сделать примыкание кровельного пирога в перспективе. Со стороны откоса у нас, ну, можно посмотреть, что выпусков нет, потому что парапеты здесь не планируется, с... ввиду того, что склон ко... кровли будет направлен в сторону откоса и перспективе здесь планируется устраиваться дренажный в который вся вода, которая будет течь с крыши, собираться будет в этот лоток, уже отводиться с крыши в сторону. Поэтому парапет а, здесь а, не нужен для того, чтобы делать герметичное примыкание. Вся вода должна целенаправленно стекать в одну сторону, поэтому здесь оно так предусмотрено. По рельефу перспективе планируется небольшая тропинка уже наверх склона. Там у заказчика есть верхняя терраса самого участка, куда можно будет из дома поднять и уйти уже на верхнюю лужайку вверх этого холма который у меня за спиной С самой террасы сейчас можно увидеть что финский залив все-таки виден сейчас конечно идет снег и финский залив уже подзастыл но все-таки между деревьев можно его наблюдать. небольшой лайфхак всем тем у кого есть также участки с большим перебатом высот видовые участки подумайте над тем чтобы может в вашей архитектуре также создать плоскую кровлю, эксплуатируемую, на которую можно будет выйти и посмотреть на прилегающую территорию. Скатные кровли, ничего плохого тоже против них не имею, но все-таки они, они не дают того преимущества на видовых участках, как дополнительная плоскость для... Время все-таки плоская кровля такую возможность дает, поэтому обязательно обращайте на это внимание при выборе конструкции дома. Так, ну что, бригада уже начала натягивать тепляк. Сейчас такими тентами мы обтянем весь контур для того, чтобы создать, ну, плюс-минус герметичный купол, в котором можно будет уже поставить дизельные пушки, чтобы тепло у нас не выходило наружу, а все-таки собиралось внутри. Для этого такие тенты и применяются. Сейчас их крепят к верхней палубе вниз внизу сейчас подожмут к телу стен для того чтобы их ну, так ветром не раздувало. И после этого уже будем ставить пушки. А, на сегодня все. А, кому было интересно, подписывайтесь на наш канал и ставь лайки. А, у кого есть вопросы, пишите в комментарии. Мы обязательно ответим на все интересующие вас темы и на наиболее частые вопросы снимем в видео. А, с вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!